Боя главным. Корабли уходят за мол К океанским большим дорогам Корабли повидают мир Побывают на всех широтах Режет воду в порту буксир Повседневных своих заботок Никазист он собой, за моря он не возит грузы И ему не достать рукой до да высоких якорных клюзов Провели для него черту от родимых и близко Капошицу в родном порту где ему вручена порт приписка Разворачивать корабли, выводить на рейд великанов Чтоб за они могли разбивать валы океана Он хлеб свой ест На судьбу не таит от беду Это светится южный крест И зверкают льды Антарктиды Не велик буксир, не концист он собой За он не возит грузы его черту от родимых причалов близко копошится в своем порту, где ему вручена под приписка. Спасибо. Эта песня называлась «Буксир». Обычно люди в начале говорят, но я по-своему. Она посвящалась Туапсинскому морскому торговому порту. Это есть такой каботажный флот, который далеко не уезжает из своего порта приписки. Следующая песня, я всегда пою на всех фестивалях, она посвящается моему городу. Несмотря на то, что я живу живу уже достаточно давно в Краснодаре Я остаюсь все-таки горцем, туапсинцем Поэтому песня про туапсы Ночь прошла, оставив след Волчьим воротам Ветер распахнул окно К белым-белым облакам В спящих улицах разлился Солнце, яркий свет Город мой проснулся снова Между гор и рек Туапсе, город мой ты до боли мне родной Все потери, все победы Я делил всегда с тобой Знаю я, что помнишь ты Мои первые шаги Оплатаны, великаны Все стоят вдоль пристани От восхода до заката Пляж шит гостями, Сломя головы, ныряют смола. Туапсинцы меж камнями У родимого причала На швартовых буксира Вокруг них, как чаек стаи Рыбаков Гурьба. Туапсе, город мой,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 Смотрит вдаль на большой рейд Всем подсказывает время Заграничный силуэт И за эту жизнь мирскую В городе моем Всем, кто пал, всем ветеранам Низкий бил поклон Туапсе, город мой Город славы, город-герой Симашко и Ньюк, два брата Все исклёваны войной Знаю, на высотах тех Твой остался оберег что платаны вместе с нами Любовались Пристанец. <соспит> что платаны вместе с нами? Любовались, пристанет. Спасибо, ребят. Я очень рад, если вам понравилось. Рот, ну что поем-то дальше? Как ты скажешь? Ну сейчас лето. Может. Кстати, эту песню, я ее назвал... Почти, э, как же я ее назвал я, я ее назвал «Костер дружбы», а вот Радион, он сказал, «Васильев, это, говорит, Барт Блюз», говорит, «Ты знаешь, я подумал, наверное, ну, короче, судите сами». Мы вместе друзья Никогда не считал и не был В книге жизни теперь есть право в ней О дружбе, что век не забуду С первых строк сразу легко свет дна Ведь рыбак, рыбакам всегда видит Я за бардов спросил лишь тогда Точно в яблочке Пулей на вылет Костер дружбы внезапно зажгла С одной спички случайная встреча И с тех пор меня тянет сюда Как цыгана в дорогу под вечер И с тех пор так и тянет сюда Как цыгана в дорогу под вечер Почти в каждом абзаце друзья То стихи, то байки, то песни Но один персонаж есть всегда в орденах И с гитарой ход треснет И чем дальше, тем тоньше строка Дружба крепнет, в походы толкает Нити дружбы сплетая в года жизнь в канаты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 Весь абзац, где одну на двоих Лишь присядет она на колено До утра и своих, и чужих обласкает Весьма откровенно Я листаю о дружбе главу Знать ее до конца не желаю Потому что я ей дорожу И ее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 так и тянет сюда, ой, как цыгана в дорогу под вечер. И с тех пор так и тянет сюда, ой, родя, спасибо, как цыгана в дорогу под вечер. Тастер дружбы внезапно зажгла. А двойки. Случайная встреча. Э, Работа внезапно зажгла. Да. Случайная встреча. Случайная встреча. <плодисмент> Спасибо. А сколько у меня вообще времени? Мне давай, давай, давай. лет двадцать раз ты мой человек и мы с тобой вод купили не спеши еще mm -hmm. надо будет заберу я понял ты начальник я это... хочется вам спеть песню которую мне так и не сдали спеть на моем родном любимом ксп в горячем ключе Поскольку у нас в любом случае праздник, и наша добрая собака рада всех видеть. Эта песня посвящается этой доброй собаке. инженерной щели, то в оттенках осенних, то в красках весны, за хребтами лесистыми, словно в бухту пристаны пристани прикоснуться до истины. Собираемся мы здесь гитару с костром. Ночь венчала звездой Здесь рассвет на заре Прослезился разой Здесь затертой гитары изгиб Под моей рукой снова Здесь живой горячий родник Народного слова Снова и снова Народная снова, здесь снова и снова Укрываем палатки от зноя дождей В преферансе склонились к земле плети ветвей Бардовский обоз так весел, чаще леса Эхо песен у костра, чай спирт подлечим, места хватит всем. Здесь гитару с костром, Ночь венчала звездой. Здесь рассвет на заре Прослезился за росой, Здесь затертой гитаристки под моей. Какой снова здесь живой горячий родник Народного слова снова и снова Народное слово здесь снова и снова Здесь аккорды песни сбиваются в стаи Здесь друзья навсегда остаются друзьями Здесь ждем ночь на кострах под луною Здесь огонь до утра разговаривает со мною Снова и снова народное слово Здесь снова и снова. Спасибо, Бради. Я с вами.